всем добрый день сегодня у нас очередная разминка для ума на этот раз мы остановились на программном обеспечении VALTEK 3.1.3 которым было удобно определять требования термические сопротивления для своего района строительства ну либо для города строительства в зависимости от того, какое у вас назначение этого здания все это делать достаточно просто для этого нужно было выбрать соответствующий пункт страны дальше регион, который вам понравится вернее, вы, который вы рассматриваете у себя и дальше выбрать тот город, в котором происходит строительство, дальше нужно было выбрать тип здания и в последующем Требовалось открыть расчет, которым можно получить те требуемые значения для данного района строительства. Ну и сейчас вот мы их продемонстрируем. В данном случае у нас 20 градусов для таких температур наиболее холодной пятилетки и поставить ладно. И в результате внизу у нас отображались соответствующие температуры, градусы сутки отопительного периода, рассчитанные исходя из тех формул, которые представлены в ИСПЭ тепловая защита здания. В той табличке где были требуемые термические сопротивления в зависимости от градусов суток отопительного периода, здесь они рассчитывались и демонстрировались. Но ввиду того что у нас поменялись нормативы, а в частности 0.7 2021 года были введены в действие тепловая защита зданий с изменением 1, но чуть позже, уже в декабре 2021 года, добавилось изменение 2. Но в частности, для определения требований термических сопротивлений, было изменение 1, в котором изменились некоторые данные, которые мы сейчас рассмотрим. И также норматив, вот правил СП тепла, вот правил СП, строительная климатология, также претерпела несколько своих изменений, сначала в 2012, потом 16 2016, 2018 и окончательно в 2020, точно так же в 7 июля, в июле месяце 2021 года были приняты изменения касаемо температурных характеристик климатических в различных районах строительства данная программа разрабатывалась в 2015 году и соответственно не может принимать те новые изменения которые произошли и также здесь в настройках используется база а именно правил строительной климатологии 2013 года что можно сделать для того чтобы учитывать те изменения которые постоянно у нас происходят ну и в частности последнее которое было в июле месяце 20... 2021 года для этого нам нужно открыть соответствующие нормативы и посмотреть какие изменения потерпели данные документы давайте откроем два нормативных документа в частности тепловая для зданий первый вариант это Старый норматив, который представлен слева. И новый норматив, исходя из двух изменений, которые происходили, он здесь продемонстрирован. И давайте посмотрим, какие термические сопротивления для ограждающей конструкции изменились, а какие остались без изменения. Для этого давайте найдем табличку с этими требованиями термическими сопротивлениями. вот мы ее нашли у старейшим здесь есть три пункта первые два это жилые общественные ну а третий пункт это производственные с определенным параметром воздуха и давайте то же самое посмотрим для обновленного норматива что там поменялось Ну, во-первых, как видим, табличка осталась без изменения. В части единственное здесь раздробили. Первый пункт на две составляющих разделили. Второй пункт остался без изменения — общественное здание. И третий пункт также остался без изменения — производственные здания такими параметрами микроклимата. И давайте посмотрим, какие термические сопротивления у нас изменились. Если мы внимательно посмотрим, то все термические сопротивления остались без изменения, за исключением только оконных конструкций. Если внимательно посмотреть. Это касаемо пункта 1 с подразделением 1.1 и один два относительно предыдущего ну где-то не поменялось ну а где-то изменилось если внимательно посмотреть и второго пункта если внимательно посмотреть это тоже для общественных зданий эти значения поменялись ну, где-то не поменялись в некоторых местах конечно но ну, а остальных поменялись где-то и выше не поменялись промежуточно то есть надо будет внимательно смотреть и давайте посмотрим для производственного здания ну а в производственном здании для оконных конструкций для окон и балконных дверей остались те же самые что и в предыдущем варианте то есть старейшем нормативе так что для данного типа здания все остается без изменения и давайте откроем наше программное включение при 3.1.3 здесь мы можем принимать все те требуемые значения которые получились для производственных зданий в 1.1 ну а для жилых и общественных все кроме одного значения это окна и балконные двери причем смотрите внимательно у некоторых общественных зданий может даже и значение приниматься который сейчас будет получен в данном программе давайте рассмотрим второй документ который влияет на определение требований термических сопротивлений ограждающих конструкций а в частности с вот правилам строительная климатология опять у нас здесь находится два документа слева у нас документ устаивший 2018 года Сразу хочу сказать что данный документ менялся очень часто 2012 года был 2016 потом 2018 и сейчас вот введено в действие 2020 года связано это было с тем что были присоединены некоторые области республики ну либо объединялись некоторые округа в более большие тем самым изменялись температурные характеристики. Так, например, для моего города ижевска если раньше была наружная температура, наиболее холодной пятидневки минус 34, потом она стала минус 33 в 2012 году, ну а в новой версии двадцатого года стала минус 31. И давайте посмотрим, какие новые изменения претерпели данные параметры. И как видим вот у нас первая таблица и давайте посмотрим ту же самую таблицу в обновленном документе ну и вот как видим у нас уже В первой строчке есть изменения значений на некоторые величины. Что теперь делать? Давайте откроем программу обеспечения. 3.1.3. Давайте откроем первый пункт. И давайте сравним эти значения. Температура у нас изменилась. Продолжительность изменилась и средней температуры что нам делать в этом случае в программе есть возможность поменять базу данных для этого открываем соответствующую базу данных она дальше открываем соответствующий город, а это не на МАЙКОП, и вот здесь вот представлены эти значения которые были взяты из предыдущего нормативного документа а именно 2012 года здесь можно поменять множество параметров которые изменились но ну, в частности давайте изменим те параметры которые влияют на определение требуемого термического сопротивления для этого либо можно здесь сразу же все эти поменять но я поменяю только те, которые именно относятся к изменяемой величине а именно при определении градуса суток отопительного периода находятся они у нас здесь так, 146 и 2.5 После того как вы поменяли, сохраняете изменения в базе данных, выходите из этой базы данных. Вам нужно заново найти этот документ либо закрыть программу и открыть. Да. В таком случае она пока взяла предыдущий вариант и после того как вы заново откроете программное обеспечение VALTEK у вас будет уже измененная база данных теперь находим тот объект который мы считаем соответствующие галочки. Да, еще один момент, когда вы изменяете базу данных, строительная климатология, то рекомендуется запускать данную программу от администратора, чтобы у вас все благополучно сохранилось и записалось. Но, ну, возможно, и запишется и без запуска под администратора. И сейчас мы видим, то есть у нас идут измененные данные и сейчас мы можем считать по новым нормативам для того города который вы пытаетесь проектировать то вино здание в этом районе вот таким образом программное обеспечение вальтек может использоваться и при современных изменяемых нормативах. И также не забываем, что внутренние температуры берутся по новому старому ГОСТу, который продемонстрирован у нас перед глазами, а именно ГОСТ 3494 2011 года задание и общественных параметра микроклимата помещения для этого нужно найти соответствующую табличку она самая первая и здесь в зависимости от того какое у вас помещение в холодный период берутся те или иные температуры берутся по оптимальному по оптимальной температуре воздуха по минимальному значению хотя можно и выбрать и между двумя этими значениями либо два этих крайних поэтому здесь для данной температуры если мы возьмем по минимальному значению будет 20 градусов Вот таким образом можно при помощи программного обеспечения Waltek, изменив базы данных, рассчитывать и в настоящее время свои проекты, ну, в частности, определять требования технические сопротивления. За исключением окон и балконных дверей для жилых общественных данных всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов и проектов до следующего видео и до свидания я